И снова всем welcome, и снова я. Я решил показать здесь мотогараж. Вот, стоит полмиллиона йен. Такая вот конструкция. Пластиковая, походу. Вот, можно сюда загнать какой-нибудь байк, приковать его цепями. И она, видимо, еще прибивается к полу. пластик конечно наверно противоударный все-таки а то блять так жахнул пару раз камнем он развалится еще. Ну, либо вот такие вот тенты <мес> <мес> прикольный шлем это сзади у него такие глаза Вот камера 360 градусов, которая рекламирует. И 40-50 тысяч стоит. Кстати, жесткие кофры. Ну, как снаружи, такой жесткий. Тоже хорошая тема. Хороший магазин, единственное, он только очень далеко от меня находится. Полтора-два часа езды на нем, до него. Он Лушаки. вот. Диодные, очень мощные. LED там вот. Лампочка 5,5К Значит 4000 йен стоит примерно 11 ватт Вот так вот светит Ань. Рули болтики цветные это вот для тех, кто как раз любит там на себе на колесо поставить или еще куда-нибудь такие вот крышечки тюнинга много всякого такие вот крышки на этот самый на бачки там для тормозной жидкости для сцепления бачка вот. дроссель то набор 340 тысяч хм. бюджетный вариант Подножки вот всевозможные, тенингованные. в основном все такое, скажем так, кастомное, скажем так, для того, чтобы выделиться. Такие все красивые с разных цветов Ого, кола символика, всякие стаканы, кружки там подобное, и сумки вот Кожанки, Вот кожанки, кстати, неплохие здесь. Много американских брендов, вот например, Денди, Дегнер, который, это американский бренд.